Согласно результатам исследования американских геологов, в северо-западной части США, на территории Новой Англии, в недрах Земли может образоваться гигантский супервулкан. К такому выводу ученые пришли после изучения данных сейсмографов, GPS-датчиков и других приборов. Сейсмические приборы установлены по всей территории Северной Америки для контроля возможных землетрясений и извержений вулканов. Данные сейсмографов и GPS-датчиков показывают, что площадь в центральной и западной части штатов Вермонт и Нью-Гемшир набирает силу. Поводом стало повышение температуры в верхней части Мантии. Ученые утверждают, что они нашли отголоски формирования нового супервулкана. Его зона меньше, чем у всем известного Йеллоустоуна, однако эта территория может стать источником мощной вулканической и сейсмической активности. Не исключено, что могут повториться события, которые происходили на Земле 200 миллионов лет тому назад. Как говорит известный академик, профессор Игорь Михайлович Данилов, ставящий на первое место в жизни человечность, совесть и честь, в передаче «Истина одна на всех. Грядущие катаклизмы о взаимоотношениях людей, возрождении человечности». Современная климатическая ситуация, скажем мягко, все-таки людям лучше быть людьми для того, чтобы протянуть руку помощи друг другу. Здесь еще один есть, это я говорю для людей, которые как раз находятся на сознании и больше все-таки поддаются, э, скажем, страстям земным, да, чем духовным вещам. Это выгоднее. Это кажется, что нас это не достает. Mm -hmm. Катастрофы происходят там. Это сегодня не там происходит.